9 да, да, да, вот, да, да, вот, да, рота и 8 рота совместно да. так вам не надо наебать и как оказалось здесь 4 вот еще один есть такой 4 такая хуйня